Ну что ж, продолжение банкета следует. Следующая программа называется "Gif Myville Jar". О, даже прочитал по-английски. Она более профессиональная, более интереснее, как можно сделать на ней. Здесь можно сделать то же самое, как в предыдущих программах. Любую картинку красивую оживить ее можно. Но ну, в принципе все остальное будем смотреть подписывайтесь, естественно, ко мне на канал а, в YouTube, там будете смотреть все, все, что есть, более 100 видео у меня там а плюс к этому а, у меня группа открылась, открыл группу, естественно, учимся вместе, там тоже самое будет, но он довольно больше и больше и больше будет, мы будем учиться не только графикой, но и все остальное продвигаться там прочитаете все интересное. Ну, давайте начинаем. Открываем любой файл, который нам понравится. Нам нравится какой файл? Ну, э, так, естественно, надо будет подготовить. Я сейчас расскажу подготовить, что надо сделать. Так. Что нам надо? Естественно, у меня здесь фотографий не так много. Ну можно что-нибудь найти свою... но ну, свою я не буду естественно рекламировать давайте вот эту откроем ну вот она что мы сделаем дальше смешиваем анимацию анимацию надо будет вам естественно скачивать э с браузера или с любой <с Напишите, э, напишите, что для джифа, анимация для джифа. Так, смотрим загрузки у меня. Вот они. Ну, что нам сделал Давайте вот эту поставим. Открываем. Здесь мы ее смешиваем. Сюда ставим. Дальше не надо, потому что будет у нас совсем не серьезно. Так, нет, это... Не, не так ладно давайте другую найдем что нам надо вот эту вот да любую там неважно естественно дальше не надо потому что фотография она раздвинется дальше открываем естественно смотрим что у нас получится но ну, она пока пока не в большом варианте идет но видите когда это любую анимацию можете любую, которую вам понравится, потом опять смешиваем, <клёх>, что вам нравится. Так, ну давайте, ну вот эту, ну это не важно, давайте так сделаем не смотрим делаем вот так смешиваем естественно смотрим как получается и да, в принципе мы ее сохраняем сохранить сохранить эмацию как так на рабочий стол естественно и мы... так вот джифы здесь можете также смотреть какие вам надо ну, в принципе анимация для джифа сохраняем ну вот на рабочем столе мы увидели также же открываем или фоторедактор, или она через браузер у вас откроется, естественно. Но она у меня. Давайте через браузер откроем. Даже вот. Так она через браузер открылась ну вот видите как получилось ну в принципе все подписывайтесь не стесняйтесь жду